представляем набор для кожи с куперозом и розацией. Эффективные средства, которые входят в набор, убирают воспаление и нивелируют покраснение на коже. Лосьон Концентрат Нео содержит в своем составе фосфолипидный комплекс с дегидрокверцетином, который является мощнейшим антиоксидантом, обладает сосудоукрепляющим и противовоспалительным действием. Сыворотка ProBioskin Содержит лизаты бактерий и нормализует баланс микрофлоры. Гель антикуперозный содержит в своем составе активные компоненты, которые эффективно влияют на сосуды. Способ применения. После умывания при помощи ватного диска протрите лицо лосьоном концентратом НЕО. Утром нанести на все лицо сыворотку ProBioSkin. В вечернее время после снятия макияжа обработайте лицо при помощи лосьона концентрата Neo и нанесите антикуперозный гель на все лицо, либо на места покраснений. Для сухой кожи, если потребуется после полного впитывания антикуперозного геля, можно нанести ночной питательный крем.